Привет, меня зовут Михаил и это Компьютерная грамота. Сегодня в небольшом видео я познакомлю вас с тем, как можно озвучивать текст, используя новые возможности Word и Microsoft Outlook. В версии Word 2016 с последними обновлениями, либо же если вы являетесь подписчиком Office 365, появилась прикольная возможность. Во вкладке «Рецензирование» появилась возможность озвучивать тот текст, который у вас есть в Word. Просто переходите во вкладку, и здесь есть вкладка «Речь». Нажимаем «Прочитать слух». Местный контроль нервная, вегетативная, эндокринная, иммунная система. В общем, как-то так. У нас должен быть установлен где-то курсор, откуда будет начинаться чтение текста. И при начале чтения у нас появляется панелька управления. Здесь есть play, перемотка вперед-назад. Также можно изменить голос женский, мужской выбрать по желанию. И скорость чтения, она может быть быстрее, либо медленнее. Тут уже для комфорт, комфортного восприятия. В принципе, средний тип вполне нормален. Медленнее, наверное, уже не захочется, но быстрее тут уже по, по предпочтениям. Местный контроль нервная, вегетативная, эндокринная и иммунная системы. В настоящее время проведено немало исследований и найдены доказательства того, что три важнейших системы человеческого организма, нервная, иммунная и эндокринная системы, работают в теснейшем взаимодействии, и от передачи информации между ними зависит наше самочувствие и даже настроение. Если мы часто планируем использовать данный функционал, то удобно вынести его на панель быстрого доступа. Делается это легко по кнопочке настройки, выбираем другие команды, и в меню панель быстрого доступа просто находим «Прочитать слух, нажимаем «Добавить» и «Ок». На панельке появляется иконка, мы в любой момент можем ее воспользоваться. Более того, здесь еще и подписан HotCase, Alt, Ctrl, Пробел, позволит нам также читать наш текст. Помимо Word данный функционал добавлен еще и в интерфейс почтового клиента Outlook. Здесь далеко искать не нужно, вкладки лицензирования здесь нет, здесь есть вкладка Главная, здесь есть Область речь, если шире будет раскрыто окно, то не будет выпадающего списка. Здесь он есть. И вот он то же самое прочитать вслух. Открываете письмо, нажимаете прочитать слух. И хоть мысли об отпуске посещают вас все чаще, сейчас идеальное время, чтобы. Тем более, что столько крутых событий намечается буквально одно за другим. Ловите нашу полезную подборку и освобождайте окошки в ежедневнике, чтобы. успеть все. 22 мая 12 часов 14 часов, так что почта для ленивых и чтение документов для ленивых становится быстрее. Да? То есть если вам влом читать какой-нибудь договор, либо какое-то письмо, можно дело послушать и тем самым переписываться, допустим, с кем-нибудь в мессенджерах, в социальных сетях и так далее. Также может быть полезно для прослушивания лекций при подготовке к экзамену как вариант тоже. Вот, это был Михаил, компьютерная грамота. Сегодня я показал, как воспользоваться опции Microsoft Office для чтения текста, его автоматической озвучки и мы посмотрели, как это дело настроить. Больше материалов на нашем блоге pcgramota.ru и на нашем канале YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и также записывайтесь на наши онлайн-курсы по адресу pcgramota.com, там много всего интересного. Всего доброго!